Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о тех болезнях, которые вылечить методами современной страховой медицины очень трудно, а зачастую вообще невозможно. Свидетельством тому огромное количество хронических больных, увеличивающихся с каждым годом. Что делать этим людям? Продолжать искать способ исцелиться или уже смириться со своей судьбой? Об этом нам сегодня расскажет врач-невролог, специалист по восстановлению здоровья Вячеслав Юрьевич Погосов. Доктор Погосов известен тем, что избавляет людей от неизлечимых болезней, прежде всего от боррелиоза, болезни Лайма, и хинококоза, и псориаза. Итак, Вячеслав Юрьевич, сразу напрашивается вопрос, почему вы лечите людей именно от этих болезней? Мне этот вопрос очень часто задают, причем в совершенно определенном контексте, в плане того, что эти заболевания, по сути, свои совершенно разные. Борелиоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями. Эхинококос — это заболевание паразитарное. А что касается причин, которые вызывают псориаз, то до сих пор по этому поводу нет однозначного мнения. Считается, разные причины могут вызывать псориаз. Собственно говоря, все дело в том, что я сам в свое время болел борелиозом. Меня укусил клещ, я обратился как обычный пациент, к врачу-инфекционисту, причем очень хорошему инфекционисту, меня начали лечить по современным технологиям, с применением мощных антибиотиков. И тем не менее, несмотря на то, что я имел возможность обращаться за консультациями к разным врачам, коллегам, получать всю информацию необходимую, ко мне относились очень добросовестно в плане лечения. И тем не менее... После трех курсов лечения сильными антибиотиками состояние не изменилось. Я бы сказал, даже ухудшилось. То есть исцеление не наступило. Я понял, что нужно искать какой-то другой вариант лечения, стал изыскивать всякие возможности. И самое интересное, что я познакомился с врачом, который меня в конечном итоге вылечил, по совету совершенно случайного человека, далекого от медицины. Мне просто повезло. И вот этот врач меня вылечил полностью, причем совершенно без антибиотиков. Да. И вот после того, как все это осталось позади, я задумывался, как же так, значит, я вот врач, значит, имел такие возможности, меня так хорошо лечили, и тем не менее все это не получилось, мне просто повезло. А что делать тогда обычным людям, которые далеки от медицины, вот они заболели и, значит, пытаются вылечиться, к ним, скажем так, прямо не всегда такое отношение, как ко мне было бы, да, вот, что делать им? И вот вы зайдите в интернет. И вы посмотрите, там полно людей, которые ищут возможности исцелиться от этой болезни. Там есть даже целые сообщества, они ищут всякие народные методы, какие-то фантастические совершенно способы, значит, да? И вот после всего этого я переосмыслил свою, так сказать, свою роль в медицине и решил, значит, специализироваться именно в лечении людей от боррелиоза. Тем более, что я уже за время своего, так сказать, лечения все это изучил досконально. Вот, можно сказать на своей шкуре испытал все прелести этой болезни и стал значит, специализироваться для этого мне пришлось пройти дополнительное обучение и освоить другие навыки и выяснилось что оказывается алгоритмы лечения и принципы лечения хронических заболеваний всех хронических заболеваний одинаковые то есть можно лечить боррелиоз или любые другие заболевания не лечить, а вылечить до конца. Это вот очень принципиальный момент. Потому что лечиться можно сколько угодно. Я говорю именно о полном излечении от болезни. И я тогда подумал, значит, что на самом деле хронических больных очень много, болезней очень много. И вот к вопросу о том, почему же я все-таки остановился на этих трех заболеваниях, дело в том, что остальные заболевания, большая часть, они не ведут к таким драматическим последствиям, как... Такие заболевания, как борьез, там то же самое хинококос, псориаз, люди как-то приспосабливаются. Какое-то лечение проходит, там диету соблюдают, там листья прикладывают, капустные, там к суставам, там еще что-то, значит, да, и как-то приспосабливаются. А вот эти заболевания к ним приспособиться нельзя. Они приводят или к инвалидности, в некоторых случаях даже к летальному исходу. Да. А что касается псориаза, то эти люди... Мало того, что они испытывают физиологические такие, физические неудобства, да, там чешется зуд, все это, да, и еще такие моральные, ведь не каждый появится в обществе, когда у тебя кожа шелушится, там, знаете, и вот, так вот. особенно это касается молодых людей, особенно женщин. Вот поэтому я остановился на этих трех заболеваниях и специализировался именно в излечении от этих заболеваний полностью. Конечно, ко мне обращаются и по другим тоже заболеваниям, но основное направление, конечно, вот эти заболевания. Многие люди уже отчаялись получить помощь, испробовав разные стандарты лекарственного лечения, как в России, так и за границей, в Израиле, в Польше, в Германии. Но полного исцеления не происходит. Часто последствия этого лечения еще больше подрывают здоровье. Вы избавляете пациентов от хронических болезней без медикаментозными средствами. В чем суть вашего метода? Начнем с того, что этот метод не мой. Эти методы все давно известны. Они широко применяются во всем мире, и в том числе и в нашей стране. Суть их в следующем. Вот давайте опять разберем. Допустим, человек заболел, и, как обычный нормальный человек, что он делает? Он идет в поликлинику по месту жительства. Там он получает лечение. Если ему помогло, хорошо, вопрос закрыт. Если ему не помогло, вот как мне, тогда он начинает какие -то искать какие-то другие методы. И вот когда он попадает ко мне то если мне смысл назначать ему опять дополн... новый курс лечения антибиотиками или того, что он прошел, если ему несколько курсов этого не помогло? Нет, конечно. Поэтому я применяю методы, которые в традиционной медицине широко представлены. Широко представлены, и э, перечень очень большой. То есть это, э, допустим, гомеопатия, волновая терапия, лечебное голодание, э, э, дыхательные практики, методы аюрведы и так далее. То есть я не могу сказать, что, вот, допустим, для лечения бриллиоза я применяю такие-то методы, а для лечения псориаза такие-то. Это совершенно не имеет значения, потому что э, э, идет не лечение болезни, в кавычках, как это вот, да, принято думать, а идет выявление и устранение причин, которые привели к болезни. Вот ко мне могут, например, обратиться пять больных с псориазом, казалось бы, одно заболевание, но причины, которые привели к этой болезни у этих пятерых, совершенно разные. И поэтому у этих пятерых будет совершенно разное лечение. Комплекс этих методов, значит, там, может быть, одного траволечения и, скажем, лечебное голодание. У другого будет антипаразитарное лечение и, да, и допустим, там, волновая терапия, и лечебное голодание, и еще что-то. Да? То есть в каждом конкретном случае мог, может быть так, что один метод сменяет другой и так далее. Методы без, лекарственного, э, без лекарственной медицины. Я здесь хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не, э, не противопоставляю один метод другому. То есть, э, почему я говорю сейчас о без лекарственном лечении? Потому что, как я уже говорил, если человеку помогло лекарственное лечение, и он вылечился, то этот человек ко мне просто не попадает. Ко мне попадают именно те, которым лекарственное лечение не помогло. Но бывают и такие ситуации, когда после подготовительного курса, там, допустим, лечебного голодания, очищения от паразитов, очищение от грибков, которые снижают иммунитет и так далее, да? небольшой короткий курс лечения антибиотиками и какими-то другими препаратами приводит к выздоровлению. То есть вот эта вот комбинация методов традиционной медицины и методов нашей официальной медицины страховой, она называется, она называется интегративная медицина. Вот, может быть, Многие слышали этот метод, то есть это сочетание методов. Все лучшее, что взято в западной медицине, все лучшее, что взято в народной медицине, в традиционной медицине, как раз и дает вот такой успех. Поэтому методы могут быть самые разные. Они могут оговариваться с пациентом. Может быть так, что человек говорит, вот я этот метод не приношу. Например, он говорит, я не приношу апитерапию, у меня аллергия на пчел, допустим. Да, может быть. Мы найдем другие методы. Здесь дело не в методах. Это как раз второй вопрос. Это все сказать, каким инструментом вы можете забить гвоздь. Могу молотком забить, могу камнем забить, могу там, я не знаю, там еще чем-то вентилятором забить. Это не имеет значения. То есть можно одним методы заменять другими, и мы добьемся результата. Важно здесь две вещи. Выявить причину и добиться согласия пациента чтобы он участвовал на равных с врачом. Чем лечение, которое проводите вы, отличается от лечения в обычных наших поликлиниках и больницах? Вы что, умнее других врачей или владеете какими-то профессиональными секретами? Ну, насчет умнее я, конечно, не умнее. Я так же, как и э, остальные врачи, получил обычное медицинское образование. Но, правда, это было во время Советского Союза. В то время чуть-чуть по-другому было и образование, и отношение к этому. Вот. Но, тем не менее, базовое образование у всех одинаковое. И я, так же, как и остальные врачи, вот моя основная специальность – это неврология. Я работал неврологом, так сказать, да? вот. Дело все в возможностях, в возможностях которые предоставлены в данном случае медициной, к которой мы обращаемся в обычных ситуациях в поликлиниках, в больницах и Та медицина, о которой говорю я сейчас. Дело в том, что, чтобы у нас не было путаницы в терминологии, я определюсь. Вот та медицина, к которой мы обращаемся, в больницах и поликлиниках, она имеет несколько названий. Она называется академической, ортодоксальной, западной, страховой, современной и ряд других названий еще есть. Да? Мы будем здесь, в нашем разговоре, использовать термин страховая медицина. А те методы, которые позволяют человеку исцелиться от без лекарственных препаратов, это методы, относящиеся к традиционной медицине. К Слово традиционная медицина исходит из слова традиции, народной традиции. То есть, например, самый известный метод традиционной медицины – это китайская традиционная медицина. Все, наверное, слышали такой метод, как иглоукалывание, прижигание. Раз. Затем вот у индусов есть такой метод, целое направление, как аюрведа. Тоже, значит, многие знакомые хотя бы слышали такой термин. Есть такое направление, как мануальная терапия, пожалуйста, значит, да, тоже метод. Траволечение, фитотерапия, допустим, гомеопатия, допустим, такой метод лечения, как апитерапия, лечение пчелоужаливанием и продуктами пчеловодства, лечение пиявками, герудотерапия и лечебное голодание, пожалуйста. Да? То есть вот эти методы, они относятся к традиционной медицине. Многие люди путают эти названия и считают традиционной медициной та вот обычная э, страховая медицина, которой пользуются. Нет, это медицина страховая, современная лекарственная медицина, а это медицина традиционная. Так вот, государство, э, предоставляя услуги страховой медицины, ставит определенные условия. То есть... Э, Какие-то э, а, а, определенные научно исследовательские институты, какие-то экспертные сообщества, они разрабатывают технологии лечения определенных заболеваний. Вот, допустим, нужно э, разработать технологию лечения бронхиальной астмы. Вот специ специализированный институт значит, вырабатывает технологию лечения этого заболевания и его спускают во все значит, учреждения медицинские, где э, трудятся обычные врачи. Он, по сути дела, этот врач является исполнителем. То есть он работает в жестких рамках страховой медицины, и он должен применять именно те технологии, те методы и те лекарства, которые рекомендованы. То есть фактически ему поставили диагноз, он приходит, открыл справочник, да, вот к вашему заболеванию требуется такое-то лечение. Назначает лечение. Помогло? Хорошо. Нет, значит, ваше заболевание неизлечимо, раз, значит, эксперты... Не мог, не, лечение, которое рекомендуют эксперты, не помогает, тогда значит, о чем говорить? Ваше заболевание неизлечимо. вот идите там как-то там себе находить какие-то методы. И поэтому у нас огромное количество неизлечимых в кавычках людей, потому что значит, эти врачи не могут пойти против инструкции, которые им спускает Миздрав. А не потому, что там я умею их или они глупее. Они, у них такая ситуация. Более того, эти врачи, у них очень жесткий лимит времени в час они должны, если я не ошибаюсь, принять трех или четырех человек. Вот представьте, приходит первичный пациент, значит, врач должен этого человека опросить, осмотреть, поставить диагноз, выписать ему там лекарства, назначения какие-то, записать все это в карточку и быстрее освободить кабинет, потому что там следующая очередь стоит. Он что будет думать разве об этом человеке, как, что ему помочь, да, какой наибольший эффективный метод этому... Он не заинтересован напрямую, так сказать, да, в результатах лечения. Вот Инструкция есть, я тебе по инструкции назначил лечение, что положено, ты получил. Помогу хорошо, нет, ну как говорит, но нет и суда нет. А вот те методы, которые использую я, они не ограничены ни временем, ни какими-то такими рамками. Вот у меня первичный прием одного человека идет до трех часов. То есть в день я могу первичных пациентов принять два. Два. Это, ну, максимум три, это если вот очень так, да? но ну, обычно один или два человека. То есть я его опрошу, я его осмотрю, я узнаю его сущность, личность, его привычки, историю жизни, чем болел бабушка-дедушка, чем он питался. Да? То есть для тех методов, которые применяю я, важен не диагноз. Ну, как бы так, может быть и важен в какой-то степени, но не в первую очередь. А мне важно именно выявить те причины в его образе жизни, привычки, которые привели к этому заболеванию. И устранив эти причины, значит, тогда организм выздоравливает сам. Не нужно лечить отдельно болезнь, как лечат там, допустим, да, в поликлиниках. Для этого и требуется столько времени, требуется значит, участие самого пациента, потому что в поликлинике или это в больнице пациент, он как бы не, не участвует активно в процессе лечения. Вот, допустим, его привезли на операцию, он лежит, и его там оперируют, да? или ему сказали, пей такие лекарства, он пьет и все. Не более того. А здесь он должен выполнять свои обязанности, свои, свою часть работы. И тогда, устранив причины, которые мы видим, что они привели к заболеванию, человек выздоравливается. Вот и все, весь секрет, никаких секретов нету. Всех ли вы берете на лечение? Сколько времени займет это лечение и нужна ли госпитализация? Лечение амбулаторное. Срок лечения зависит от того, как долго длится болезнь у этого человека, как она далеко зашла, какие изменения произошли в результате этой болезни, какие есть сопутствующие болезни, которые отягощают течение основного заболевания и так далее. То есть масса причин, которые определяют длительность лечения. Если брать неослажденный случай, когда нету никаких других заболеваний, там человек более-менее, иммунитет еще не, не так сильно нарушен, то обычно хватает одного курса лечения длительностью 3-4 недели, может быть. Но чаще всего ко мне попадают люди, которые уже прошли очень много разных видов лечения, в том числе антибиотиками, гормональными средствами. Значит, так, у них получается, что очень сильно нарушен иммунитет. И вообще они там подобно, скажем, в здоровье самим лечением таким. И поэтому обычно бывает нужно два курса лечения для этого, чтобы исцелиться. И очень редко бывает нужно три курса лечения, но это... В моей практике было только в случае такой разновидности эхинококоза, которая называется альвиококоз. Это такая злокачественная форма паразитарного заболевания, которая приравнивается к онкологическому заболеванию. Да. Вот для этого заболевания, чтобы от него излечиться полностью, полностью нужно три, ну, иногда даже, может быть, 4 курса лечения. Но при этом наступает полное излечение, никакая операция не нужна, и последствия, в общем... Скажем, такие благоприятные лечение хронических заболеваний там существуют определенные особенности я бы назвал это даже не лечением а я назвал бы это даже восстановлением здоровья то есть здесь успех складывается из усилий врача в данном случае у меня и человека который хочет излечиться он должен выполнять определенные манипуляции там соблюдать режим и так далее и вот в силу того что Допустим, человек работает на какой-то работе. Чаще всего это связано с транспортом. Допустим, водители дальних рейсов, или, допустим, проводники там вагонов, да, или, например, экипажи там, самолетов, вот они, или те, кто работают каким-то вахтовым методом, вот они уехали, там, сами понимаете, условия не те, чтобы там не то, что соблюдать режим, там, питаться нормально невозможно, бессонные ночи и так далее, и длительный перерыв между сами, самими лечебными процедурами. Поэтому таких людей, вот, взять на лечение я не могу, либо им нужно, значит, сменить формат работы, либо нужно взять какой-то длительный отпуск для лечения. Последнее такое ограничение, это люди, которые... Не хотят, допустим, там, или не могут отказаться от каких-то своих привычек, значит, и не могут выполнять те назначения и указания, которые значит, нужны, нужны. Это не какие-то мои капризы, там, да, это просто один, одно из направлений лечения. То есть без этого никак нельзя вылечиться, потому что нужно, допустим, соблюдать какой-то режим питания. Я же не могу вместо этого человека питаться, он сам должен это делать. Ну и ряд других моментов. То есть вот такие вот ограничения. Фактически они не, не, не являются такими непреодолимыми. В общем-то, если И человек захочет, да, он всегда найдет возможность, да. Насколько стабилен результат лечения? Может ли болезнь вновь вернуться? Болезнь вернуться вновь не может, потому что мы эту, человека от этой болезни избавили. Да, это мы не сняли обострение, как обычно, Допустим, вот человек болеет, э, там, гастрит или язвенный болезнь желудка. у него обострилось состояние, его положили в больницу, его пролечили, сняли обострение, не болит, но болезнь осталась, она обострится в следующий раз. Да. В, в нашем случае такого нет, то есть мы избавляем человека от заболеваний полностью и навсегда. Другой вопрос, что э, эти заболевания, о которых я говорю, вот, которые я лечу, э, они не, э, организм на них не вырабатывает иммунитета. То есть, вот если человеку укусит, мы его излечили, все хорошо. Если его укусит опять клещ, и опять он заразится, то он снова заболеет. Поэтому нужно принимать, предпринимать меры профилактики с тем, чтобы не заболевать вновь. Это элементарные меры гигиены, значит, там, определенные меры профилактики. Вот многие люди любят там, ездить, допустим, на пикники, особенно весной, когда солнце в взяли, поехали, там шашлычки жарят значит, да, там и так далее, на траве валяются. А в это время клещи самые активные, они проснулись после зимы, им. Голодно, они как бы нужно, они сейчас, знаете, как волки, как цепляются прямо в любого и, пожалуйста, массовое значит, заболевание, массовый пик заболеваний как начинается весной. Многие люди этого не понимают. То есть надо элементарные меры профилактики соблюдать, и ничего не будет. Многие люди, прошедшие стандартные курсы лечения в различных клиниках и у врачей разных специальностей, зачастую же отчаялись получить реальную помощь и исцеление. Они, возможно, скажут, ну вот, я уже столько всего прошел, но никто мне не в силах был помочь. Какие гарантии, что ваш метод мне поможет? чтобы вы ответили таким людям? Таким людям мне есть что ответить. Вот давайте... Как, я уже, как мы уже говорили, излечение от хронического заболевания – это процесс, в котором участвуют две стороны – врач и пациент. Вот рассмотрим эти обе стороны по отдельности. Начнем с меня. Я профессиональный врач. Работаю долгое время, имею опыт, знания, навыки для того, чтобы излечивать эти заболевания. У меня большое количество тех пациентов, которые вылечились навсегда от этих заболеваний. Я знаю все свои возможности. Если я вижу, что человека я не могу вылечить по какой-то причине, или э, могу его вылечить потом, то есть он должен сначала какие-то подготовительные меры провести, э, допустим, э, острое заболевание какое-то, значит, излечить сначала, или там, допустим, бросить курить, как вы говорили, еще что-то, да? Вот. Но если в данный момент я не могу его вылечить, я никогда не буду браться за этого человека, за лечение, и я напрасно его обнадеживать. Я возьму за лечение человека только в случае полной уверенности в том, что я его вылечу полностью. Это... Моя сторона. Теперь возьмем пациента, который, так сказать, впервые заболел. Это вот я, допустим, опытный врач, там много лет уже, а он начинающий пациент, да, впервые заболел и пришел, и, значит, не знает, как и что, какие правила, что от него потребуется и так далее. И вот мы с ним разговариваем. Вот он даст гарантию того, что он будет выполнять все необходимые, значит, условия на нашего сотрудничества? Вот он будет все делать или нет? Я готов дать гарантию. Я дам гарантию. Сразу после того, как даст гарантию он. Потому что вы не представляете, какой торг идет. Вы не... Это Да, торгуются. Торгуются, знаете, за банки пива торгуются. Да. Торгуются да, за какие-то там торт Наполеона и прочие чипсы какие-нибудь. знаете, Это вообще страшно даже подумать, что на весах, какая шкала ценность у людей. Этот человек болен. Перспективы очень драматические, да? вплоть до там, инвалидности и, и так далее. И они начинают торговаться. Ну тогда, друг, извини меня, если у тебя ценность, там, чтобы пить пиво и, э, да, допустим, там, я не знаю, смотреть сериалы по ночам, или пошляться по каким-то развлекательным заведениям, я не осуждаю никого, я не морализирую. Ради Бога, значит, да? каждый имеет право делать все, что он хочет, но тогда ты не претендуй. Наши условия такие. Принимаешь, значит, мы будем работать. Нет? Тогда до свидания. То есть вы хотите сказать, что можете вылечить любого человека, которого возьметесь лечить? Да, именно это я хочу сказать. Любой человек, который принимает мои условия, из-за которого я взялся, взялся его вылечить, он будет излечен. Он, будет, он просто будет обречен на излечение, потому что другого выхода не останется. Вячеслав Юрьевич, спасибо вам за интересную беседу. Что бы вы хотели в заключении пожелать нашим зрителям? Я хотел бы всем пожелать здоровья и уделять просто ему больше внимания. Этому здоровью. Потому что э, не, совершенно небольшие усилия ежедневные, они дадут такой результат в плане качества жизни, улучшения здоровья и долголетия, что об этом даже э, трудно говорить. И не надо доводить до того, что нужно уже идти лечиться. Как, э, знаете, такая старинная есть мудрость, что э, умный выпытается из любой ситуации, а мудрый туда не попадет. Вот я пожелаю людям именно вот, руководствоваться этим принципом.